Так, ребята, всем привет! Сегодня я показываю, значит, новую фишечку в Fortnite. Это как правильно, получается, забирать стенки у противника и, и как на него нападать в боксе, чтобы у него вообще даже не осталось шанс. Смотрите. Давайте мы все сначала на карте очистим. Построим мини-такой боксик. Да, например, вот так. И, например, вот там вот сидит противник. Мы должны ломаем стенку, делаем рядачим вот так вот, вот так вот, прыгаем, от редачиваем. То есть нам надо это научиться очень быстро делать. И тогда у вашего противника шансов по вас попасть будут очень маленькие. А если вы хотите к нему в бок зайти, то можно, в принципе, смотрите, можно один раз вот так вот ударить, поставить, и вот так вот ну короче вот примерно вот так вот да фишечка конечно ну не очень конечно такая и полезная но для новичков в фортнайте это будет мне кажется то есть можно еще знаете как тренеры просто ставите стенку придачьте вот так вот и типа на, на скорость поняли типа вот так вот, типа, просто потом тренируйтесь, и у вас будет получаться, типа, такой, оп. Сам не тренировался. Ну, короче, вот так вот. Ну, а с вами был я, Живаня. Эээ, Ваня, просто Ваня. Вы на канале Клим. Подписывайтесь на канал. Остался один подписчик до, 1, до 60 подписчиков. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.